Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня 11 октября 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на главную криптовалюту, рассмотрим индексные и индикаторные показатели, а также посмотрим то, о чем нам говорят сегодня фундаментальные показатели, фундаментальные индикаторы. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то я рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями, обязательно подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем. Рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха. Индикатор страха и жадности показывает нам отметку 22. Основные индикаторы по главной криптовалюте показывают нам зону продаж. Индекс альт сезона находится на отметке 63 и мы по-прежнему находимся в альт-сезоне. За последние сутки было ликвидировано почти 67 тысяч трейдеров на общую сумму 132 миллиона долларов США. И потери несут, конечно же, лонговые позиции Давайте посмотрим соотношение коротких и длинных позиций Также за последние сутки у нас доминируют в основном шортовые позиции Но доминация незначительная, 50,71% Обратите внимание, доминация, как мы и предполагали, после коррекционного снижения Скорее всего продолжит рост Сейчас тоже немножко уперлись, цена средневзвешенным объемом VWAP По индикатору Market Cypher B не дает нам дальше отрасти При том, что волна моментума движется снизу вверх, у нас Cypher A по рисовал зеленый треугольничек на 6-часовом таймфрейме, намекая на то, что это движение может потихонечку остывать. Если мы посмотрим на более старшие часы, на дневной таймфрейм, то видно, что после коррекционного снижения мы пытаемся все-таки порасти. У нас все показывает по индикаторам нам на то, что мы, скорее всего, будем выходить в зеленую зону из красного денежного потока, в зеленый, соответственно. И при том, что манифлоу окажется в зеленой зоне, это даст возможность нам прироста. И в сопротивлении у нас сейчас... Глобально находится отметка 41.73, чуть повыше у нас уже отметочка 42.5 и далее уровень FIBA 42.88. Обращаю ваше внимание, что я неоднократно говорил о том, что вероятность роста доминации ближе к завершению медвежьего цикла, на мой взгляд, присутствует в большей степени, нежели продолжение сезона. Скорее всего, более позднее формирование на стадии Рыночного цикла публичного предложения повлечет ту самую настоящую пару альтсезона, сезона, которую все как правило ждут. Также обращаю ваше внимание на индекс доллара США, он продолжает после коррекционного Снижение, рост, обратите внимание, активный зеленый манифлоу все находится в бычьей динамике, и если мы внимательно с вами посмотрим, то в сопротивлении сейчас у нас находится отметочка 113.70 где-то примерно, дальше пунктирная трендовая паутина на отметке 116.60, зона 117, и вероятность того, что мы до нее все-таки дотянемся, у нас присутствует. Однако нужно более внимательно посмотреть на поздних стадиях развития этого движения, особенности на коротких часах, потому что есть определенная перегретость по коротким часам сам и, возможно, сразу такой забег нам не удастся. И предварительно, скорее всего, доминация уйдет на какое-то коррекционное снижение в поддержке. Сейчас мы будем удерживать отметочку 112, 98, а дальше в зоне 112 у нас отметка 112 и 24. Если проваливаем и ту и ту, то окажемся на трендовой направляющей, это где-то примерно на отметке у нас 110, 111. В последнем нашем обзоре мы предполагали, что после коррекционного снижения в понедельник открытие азиатских рынков, скорее всего, ознаменует добавлением ликвидности на фондовый рынок, в целом на глобальный фондовый рынок и тем самым у нас, возможно, будет хороший прирост по рынку криптовалют. Однако этого не произошло. Азия на понедельник на открытие продолжила слив. Это связано, конечно же, с тем, что происходит сегодня в геополитике и политэкономика на это, конечно же, реагирует. Продолжается слив по азиатским рынкам, также продолжается у нас и незначительное снижение по основным фондовым бенчмаркам. Это касается и S&PB и высокотехнологичного сектора NASDAQ, который нас интересует в большей степени И, конечно, промышленного Dow Jones Пока понижающаяся динамика продолжается на дневном таймфрейме Если мы смотрим на основной азиатский бенчмарк, то мы уперлись в отметку 2955 957. Также хочу обратить внимание, что сегодня у нас небольшой коррекционный отскок. Мы видим, что бенчмарки азиатские зеленеют. Рынок у нас был уже открыт с утра, сейчас он закрыт. И в целом мы сейчас ожидаем, конечно же, открытия основных фондовых рынков. У нас идет премаркет и по данным премаркета на период записи данного обзора мы видим, что премаркет по фонде у нас находится в красной зоне. Что касается основных событий, которые мы ожидаем на этой неделе, то это завтра, в среду, 12 октября, у нас выйдет индекс производителей за сентябрь, PPI, также у нас будет публикация протоколов ФОМС, и, конечно, главное событие – это четверг, 13 октября, здесь у нас выйдут основные данные по инфляции за сентябрь, и трейдеры, конечно же, ожидают именно этих показателей для того, чтобы понимать, куда движется рынок, но обращаю ваше внимание, что, как правило, и зачастую рынок закладывает негатив, может эти данные выйти и в более менее мягкой форме, что придаст какого-то импульса для рынка. Но перед этим я бы резких каких-то инвестиционных решений не принимал бы, пока эти данные на рынке не будут опубликованы. Также хотел обратить ваше внимание на последний отчет. Отчет последней недели от аналитического ресурса Glassnode. И если говорить о выводах по данному отчету, то аналитики предполагают, что у нас продолжается формирование дна, до капитуляции может оставаться еще несколько месяцев. И также аналитики предполагают определенную цену, которая, скорее всего находится в стадии особого интереса крупных инвесторов. И обратите внимание, здесь речь идет об отметке, которую мы уже неоднократно в наших с вами обзорах обсуждали. В первую очередь здесь речь идет об отметке в зоне где-то примерно 15 тысяч долларов США. Именно на этой отметке, по мнению аналитического ресурса Glassnode, находится базовая стоимость всех китов в настоящее время, это 15 800 долларов США за один биткоин. Также еще раз для тех, кто впервые на канале, хотел бы обратить внимание. Именно на эту отметку мы не первый раз об этом говорим. Это индикатор от VLVU CVDD. Обращаю ваше внимание, и по этому индикатору отметка, которую ранее, если говорить об оценке биткоина с момента его появления, по этой кривой актив никогда не пробивал. То есть не опускался ниже этой отметки. Обратите внимание, сейчас мы находимся... Если посмотреть на данный индикатор, в зоне 15657 за один биткоин. CVDD – это, по сути, количество уничтоженных монет в соотношении с совокупной стоимостью, то есть Coin Day Destroyed. Этот термин используется для биткоина для обозначения ну, своего рода неизрасходованных транзакций. Это монеты, которые перемещаются между кошельками. Когда монета отправляется между кошельками, транзакция имеет стоимость в долларах США и также имеет такой показатель, как разрушение временной стоимости с точки зрения того, как доллар первоначальный инвестор держал свои монеты и по сути это и означает coin day destroyed а CVDT это по сути этот показатель который отслеживает кумулятивную сумму этого разрушения во времени по мере того как монеты переходят из старых рук в новый и это отношение к возрасту рынка ну а затем все это умножается на 6 миллионов и вот если говорить о том что сказали аналитики Glassnode в той части где сейчас находится реализованная цена фактически долгосрочных держателей, и говорить именно об этом показателе, значение неизрасходованных транзакций, то мы можем отмечать, что в целом мы находимся примерно в одной и той же ценовой зоне. Ну а если мы с вами посмотрим на главную криптовалюту, на биткоин, то мы видим, что мы продолжаем формировать понижающуюся динамику. Мы предполагали о том, что с учетом достаточной перепроданности по стахастическому RSI и классический RSI уже ближе находится, скорее в зоне перепроданности, чем мы в зоне перегретости, и мы предполагали, что волна момента может оттолкнуться от средних значений. Этого не происходит, мы продолжаем на дневном таймфрейме ее формирование, поэтому уход ниже, он по-прежнему остается в рисках, но перед этим мы предполагали, что мы более серьезно порастем. Опять-таки повторяюсь, в связи с геополитическими событиями у нас этого не произошло. Азия открылась в понижающейся динамике и мы продолжили нисходящее движение. И сейчас у нас остается все еще в рисках от более глубокую просадку. Если мы с вами посмотрим на график, то мы видим ближайшую поддержку где-то в зоне 18.800, 18 900 Здесь у нас и трендовая, здесь у нас и уровни FIBA локальные, и здесь у нас индикаторами это все подсвечивается, начиная от уровня 18.500 до 18.800. 700, 18, 900. Если проваливаем и этот уровень То мы с вами увидим отметку где-то 18300, следующая поддержка Ну а дальше 17600 У нас уровень локального FIBA тоже присутствует И это минимальное значение В последнюю просадку, которая была в этом Медвежьем цикле, в июне 18 июня 2022 года. Ну а более глубокий уход на ту самую отметку, которую сейчас предполагают аналитики Glassnode, а также показывают индикаторы ончейн, в том числе и от известного аналитика Гюлеву, который мы только что посмотрели. Это уход, конечно, в зону 15 тысяч. Это уровень FIBA 14850 и уровень локального FIBA 15436. Обратите внимание, что сейчас у нас на более младших часах есть попытка все-таки прироста. Мы пытаемся отскочить. Все будет, конечно, зависеть от того, как откроется сейчас фондовый рынок, что покажут у нас эти данные. Также все в основном зависит от того, какие показатели у нас будут по инфляции в четверг, но в целом мы в достаточно глубокой перепроданности даже на 6-часовом таймфрейме и конечно пытаемся ценой средневзвешенным объемом VIVA порасти, у нас есть зеленый кроссовер у нас однозначно перепроданность по всем индикаторам, но это не означает что мы не можем еще немножко кольнуть вниз, поэтому будьте абсолютно внимательны в этой части также хотел обратить ваше внимание еще на один очень интересный индикатор, кстати все платформы, которые я показываю, в том числе и а, платформа Google Charts, где мы смотрели с вами модель цены биткоина И где мы смотрим сейчас с вами открытый интерес по фьючерсам на основных биржах Эти платформы указаны в описании к этому видео Там же есть и все ссылочки на биржи, на которых мы торгуем Это биржа Bybit и биржа BNX Это партнерские ссылки с различными бонусами Так что если у вас нет хороших и надежных бирж, то рекомендую присмотреться именно к этим Обратите внимание, здесь указаны основные биржи Биржа Binance, биржа Bybit, FTX, OKX. Bitfinex. и обращаю ваше внимание что обычно когда цена движется в одну сторону например растет открытый интерес и растет цена биткоина то происходит момент перегретости и в определенный момент все это начинает рушиться и цена начинает двигаться вниз если идет разночтение как сейчас обратите внимание цена снижается а открытый интерес у нас по всем этим биржам растет это означает что трейдеры сейчас откупаются по более низкой цене ожидая что рост будет продолжаться здесь двоякая ситуация есть некая неопределенность. С одной стороны, это может быть ловушкой, при которой, конечно же, рынок и более крупные игроки постараются забрать у трейдеров, особенно неосторожных трейдеров, торгующих с большим кредитным плечом, все их средства или часть их средств. А с другой стороны, как правило, когда это происходит, у нас может быть момент локального роста. Ну и если посмотреть на главную криптовалюту в разрезе интрадей стратегии, то мы сейчас пытались прирасти, но обратите внимание, как нескладно это происходит. То есть прирост совсем незначительный. Трейдеры, как я уже сказал, находятся в неопределенности и в ожидании. После резких панических распродаж в Вчера и сегодня. Мы немножко технически отскакиваем. Индикатор Market Cipher B показывает нам зеленый кроссовер на двух часах тоже. Волна момента у завершила свое формирование по гребню и направляется снизу вверх. Но цена средневзвешенным объемом уже находится наверху и не позволяет хорошенько прости хотя бы до значения примерно в 19355. Это уровень Fibonacci, который является ближайшим. Дальше у нас точка пивод по индикатору Market Cipher SR. Находится она на отметке 19417. С точки зрения поддержки. Также мы находимся сейчас на уровне FIBA где-то на отметке 19.40 и дальше точка пивот у нас находится на отметке 18.962 на двухчасовом таймфрейме. Также хочу обратить ваше внимание на другой набор индикаторов. Здесь сайфер не оригинальный, VMC сайфер, но здесь более наглядно видно движение стахастического RSI. Обратите внимание, он двигается с зоны перепроданности вверх в зону перегретости, поэтому попытки перероста все еще происходят. Также индикатор Boom Pro нам говорит о том, что мы нашли локальную поддержку на двух часах и пытаемся порасти. Но есть некоторая разнонаправленность. Мы видим, что полотно по этому индикатору двигается сверху вниз наоборот и не дает импульсу хорошенько отыграть это восходящее движение и также у нас классический индикатор macd подрисовал здесь пересечение кривых то есть у нас есть сигнал на лонг гистограмма начала отрисовываться зеленым цветом восходящим но при этом сильного импульсного движения мы пока с вами не видим на этом наверное, все всем спасибо кто смотрел это видео до конца обязательно поставьте лайки поддержите канал комментариями подписывайтесь если вы еще не подписаны обязательно подпишитесь на телеграм-канал телеграм-чат все ссылочки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а с вами был гоша канал индекс рейдс Всем хорошего продолжения недели и до новых встреч.